Мир изменился, однако это нормально, потому что с изменениями приходят и инновации Так вот и Казанский федеральный университет ввел новую форму обучения, инновационную Гибридный формат Это смесь между дистантом и очкой Однако многие студенты стали задаваться вопросом Чем же отличается дистант от заочки? Чтобы развеять их сомнения, мы с нашей съемочной группой обратились к экспертам КФУ и готовы вам рассказать, чем же отличается дистант от заочки. Само по себе такой формы обучения, как дистант, просто не существует. Есть очная форма, есть заочная. Дистант – это формат, однако обучение проходит с таким же количеством часов и экзаменационной сессии, как и на очке. С одной лишь разницей – преподаватель и студент не находятся в одной аудитории. При очной форме обучения, когда вы используете дистанционные технологии, преподаватель также точно так же объясняет вам материал в режиме реального времени, только преподаватель находится не в аудитории у доски, а он находится как бы с другой стороны экрана. Это та же работа для преподавателя, и он также в режиме реального времени работает со студентами, во время дистанционных пар студент в режиме реального времени может задавать вопросы, переспрашивать непонятные вещи и вступать в полемику. Точно так же, как и на лекции. К слову, как шутят многие преподаватели, присутствие студента на паре еще не гарантирует его полную вовлеченность. <таспустит> Если студент хочет получить знания, учиться, то в принципе... Э э в возможности в дистантной форме э, освоить материал даже больше. Во-первых, у студента есть возможность пересмотреть заново еще раз пересмотреть лекции, вспомнить, какие вопросы он задавал и активно поработать с тем материалом, который был подготовлен преподавателем. В этом учебном году порядка 40% иностранных студентов обучаются дистанционно. Это связано в основном с тем, что некоторые студенты не смогли покинуть свои страны. По словам проектора по внешним связям, таким студентам крайне тяжело. И задача вуза сделать так, чтобы обучающимся было доступно и комфортно посечь пары даже в дистанции. А мы сами это понимаем, когда мы работаем дома, нас всегда все отвлекает. То же самое и для студентов, которые учатся. Впереди у них, например, сессия, им необходимо готовиться к этой сессии. Ряд иностранных студентов, возможно, не так хорошо еще знают язык, на котором идет преподавание, будет русский или английский. И, безусловно, вот как бы задача институтов поддержать этих студентов вот в этом сложной ситуации. Таким образом, выходит, что дистант и заочка это совершенно две разные вещи. Однако дистант это вынужденная мера, которая хорошо показала себя. Напомним, что Казанский университет перешел на дистанционный формат в конце марта этого года, а уже сентября в ВУЗе практикует гибридный формат обучения, потому что мир изменился. Лев Диденко, Фарид Захитаглы, Универ, Ньюс.